Вау! Кто же это? Это же Максим Приа! Кто же это? Кто же это? Кто же это? Кто же это? Кто же это? Кто же это? Это Максим Приа! -А. Доброго времени суток, дамы и господа! И сегодня мы обсудим увеличение демаджа на рыцаре смерти ветки нечестивость. Довольно-таки недавно, в среду, произошло небольшое обновление, в котором глобально весь урон у рыцаря смерти специализации нечестивость увеличили на 5%. Это круто, это классно, это замечательно. Но компания Blizzard допустила небольшую ошибку. И теперь на Рыцаре Смерти в специализации Нечестивость можно призвать три боевых Вурдалака, которые будут воевать и которые будут наносить колоссальный дамдж. Теперь давайте разберемся, что это за три Вурдалака вообще и кто они такие. Собственно, первый Вурдалак, самый наш основной, который на постоянной основе у Рыцаря Смерти ветки Нечестивость. Ходит с нами мы его управляем. Все классно, все замечательно. Второй вурдалак Идет от таланта всеобщее служение. Берем его. Он, само собой, через какое-то время призывается. Бац! Призвался. Восставший тихо ступ. Жесткий лучник, дамагает очень много. Далее третий питомец. Третий бурдалак. Это вурдалак-приспешник. Он маленький, но сейчас он вырастет и он готов воевать, готов убивать и готов просто аннигилировать всех противников, которых только встретят. Я уже сходил немножечко, побил мопчиков вместе с этим вурдалаком и вместе с тихоступом. Очень большой дэмэдж, просто огромный. Столько ДПС я никогда не видел. Даже в Таргасте, даже используя все-все-все абсолютно улучшения... Такого дэмэджа не было. Тут цифры реально колоссальные. Поэтому, кто играет на рыцаре смерти, ветки нечестивость, реализуйте. Уверен, вам это понравится, и вы никогда более не поменяете этот класс и эту специализацию. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!